интервью, да? Э, интервью у нас заключается в том, что у нас зашел Максим Борисович Черкасов. М Максимка, слушайте, у нас к вам вопрос. Вопрос прямо на стриме. Я сейчас покажу переписочку в игре, да? То есть, э, вот мы сейчас с тобой, по сути, один на один. Ты же обещал меня обоссать на стриме. Сейчас мы это подтвердим. Это все на словах. Потому что, ну как это, блин, боже мой, заходит к нам Мастер! Мастер Ранг, и что он нам пишет? И, и Сейчас я отмотаю, подождите. Так, какой тебе YouTube? Ты рак ебаный с винрейтом 52%. М -м -м -м -м. Так, держи в курсе, чмошники, я готов тебя обоссать в прямом эфире. Заходи, стрим готов, бла бла-бла. -бл -бл -бл -бл Мы тебя ждали аж две игры. Так, гоу, давай, давай! Правила обговорим, как играем. Какой нахуй играем? Ты о чем, бля, друг? Ты зашел ко мне на стрим. Мы тебя еще не вынесли вперед ногами. Это во-первых. Во-первых. Во-вторых, задам тебе пару вопросиков. Ты ж у нас мастер, говоришь, небущенный. Ты у нас профессионал, да? Давай мы тебя подключим, чтобы тебя было видно. Так. А, давайте задам вопрос. Ты у нас там вроде как соло-лайнер, лесник, там весь такой супер-пупер-дупер. А, вопрос. А, вопрос заключается в чем? По крабику. Ну, ты же, блядь, хорошо играешь, у тебя там лесины есть, блядь. Сука, элементарный вопрос про, про крабика. Я учу это слову Элло, сразу чтобы люди знали. Вопрос к тебе. Во сколько появляется первый краб? Сколько он стоит после убийства и через сколько после того, как он исчезнет как вард, он реснится. Вот тебе... Тройной вопрос в одном, да, то есть три вопроса в одном, по сути, да, про, про один объект. Вот если ты сейчас на него в течение, там, 30 секунд не ответишь э, правильно, будет ясно, что ты просто бущенный мастер, который пришел по ее ко мне на стрим. Что за граб? Не граб, а краб. Речной крабик. Во сколько он появляется? Сколько он стоит после того, как ты его убьешь, как вард? И через сколько, вот когда он исчезает, как вард? Он появится снова на реке. Сука, самый элементарный вопрос, проверка парня мастер-тир. Давайте ждем, ждем вопросик. Мне просто аж интересно, почему люди такие самоуверенные? Максим Борисович, Черкасов. Я Сансаныч, держу в курсе. Это чтобы так, ну, знаешь, я к тебе Максим, а ты ко мне Сан Саныч. Да, Максим Борисович, а ты Сан Саныч. Вот, Может, можно официально, Александр Александрович. Да ждем, ждем, ждем. Время идет, его нету просто. Максимка, Максим, где ты? Максим, мы тебя потеряли. Максим. Максим. Максим. Дуй на стрим. Обсыкатель, блядь. Боже мой, он, он в игре меня приглашает один на один. Что за человек? Он говорит, за, я зайду к тебе на стрим, я тебя обосцу. Я зайду к тебе на стрим, я тебя обосцу. Максимка, друг, любезный мой, ты официально даун. Держу тебя в курсе, и ты супер медиа-звезда. Если ты, блядь, пишешь, блядь, то, что ты зайдешь ко мне, блядь, на стрим, и ты меня обоссышь в прямом эфире, нужно как-то это объяснять, и договариваться, типа, давай я один на один А то, блять, как это? Ч ты пришел ко мне В мой дом, без уважения <laughs> Написал хуйню и теперь мне говоришь Я не играю один на один Могли уже, сука, все, кто знает и, и со мной играет как бы да, Они знают, что я один на один не играю Я стример и веду стрим Если ты хотел показаться долбоебом Давай я покажу твой аккаунт специально для всех Вот Вот, вот его аккаунт Чувак был во втором сезоне у нас алмазом, сейчас мастер, говорит, небущенный. Вот. Поднимался он у нас на соллайне. Я не знаю, что привело к тому, что он начал агрессивничать, но суть заключается в том, что человек ярый долбоеб, Потому что писать стримеру о том, какой он охуенный, я не вижу смысла. Если он где-то обосрался, ну это его проблемы. Ну ладно. На этом наше интервью заканчивается с профессиональным э, игроком. Пожалуй, я думаю, это видео стоит посмотреть многим. Э, если что, вы заходите, мы сделаем рубрику Домашний жопный хейтер. Э, вот, как-то так ее назовем, не знаю, еще не придумал название, но оно, по крайней мере, будет. И будем смотреть, как э, пытаются обосрать Свонга прямо в прямом эфире. Вот. Можете подписываться на канал, ставить лайки. Вот. Кидай честно. Да сейчас полетит честно, конечно, полетит.